Что съесть после тренировки? Когда ты тренируешься, твои мышцы используют в качестве топлива собственные гликогены, запасные углеводы. Если ты выкладываешься как следует, часть белков в мышцах разрушается, после чего организм пытается их восстановить. Правильное питание сразу после тренировки – это способ дать организму необходимые вещества и ускорить процесс регенерации. Продукты для эффективного восстановления. Углеводы, отварная или печеная картошка, гречка, булгур, фрукты, ягоды, банан, паста из твердых сортов пшеницы, рис, темная зелень, белки, яйца, греческий йогурт, творог, лосось, тунец, курица, жиры, авокадо, орехи, когда есть. После тренировки способность организма усваивать питательные вещества значительно усиливается, поэтому нужно поесть в течение 45 минут после финального упражнения. Если ты поешь через пару часов после тренировки, то синтез гликогена запасного углевода организма уменьшится на 50%. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!